Привет, друзья! Вы на канале EZT Install. Меня зовут Виталий. В одном из надавних выпусков мы э, имплантировали зеркала, занимались трансплантацией. И там не хватало кнопки. Мы ее заказали. И я пообещал, что как только ее доставят, я ее установлю и покажу вам, как она подключается. Все очень просто. Ролик будет короткий, но тем не менее познавательный. Для установки кнопки сюда мне пришлось снять этот полностью подлокотничек, немножко он зацарапанный, ну но нового все равно нету. Так, и надо разобрать его, снять. Потому что при установке кнопки вот сюда, если ставить кнопочку, здесь у нас расстояние очень маленькое, туда не поместится, надо освободить здесь расстояние. Так. так теперь одеваем стопорный. Так, кнопочки. Так, вот он вышел у нас. Теперь, если посмотреть внимательно, внутри там ничего нет. То есть, где должна быть кнопка? Пустое место. Но контакты сюда приходят. То есть получается делают корпус одинаковый для всего. ну нам нужно здесь проделать отверстие чтобы туда так сделаем на, так чтобы туда поместилась кнопка есть, она должна быть в уровень с этой и провалиться туда так мы воспользуемся дремелем Ну вот у нас кнопочка уже попадает туда куда нужно и опускается на уровень даже ниже то есть как бы если мы ее сейчас водрузим вот сюда то она у нас как раз окажется там где надо так теперь нужно разметить куда нам здесь кнопочку эту забубенить Отсюда, вот до сюда, так, вот так. так, теперь отставляем ее в сторону и отмечаем здесь. Примерно так. И по полоскам у нас отмечено. Так. Берем что-нибудь ровненькое. И отмечаем. Хоп. Так. Толщина у нас. так ну потом подпилим если что пока что делаем Упс. вот так Отличная вот ну, Отличненько вот. Нужно на эту кнопочку Припаять э, Три провода Кнопка у нас работает Сейчас я покажу как Средний у нас общий так, на нем будет постоянный. Оба провода сейчас не замкнуты. То есть ни тот, ни другой. Если замкнуть, пищи. Теперь нажимаем на кнопку в одну сторону пищи, другую нет. То же самое с этим контактом. В одну сторону пищит, в другую нет. То есть замыкает или эти два, или эти два, либо в свободном состоянии ничего не замыкает. Вот, это нам и нужно. Значит, нам нужен теперь паяльничек, паяльничек, любой и три провода. Так, значит, у нас будет оранжевый, оранжевый с белой полосой и желтый с красной полосой. Так, желтый с красной полосой mm. сделаем. Общий. Общий у нас плюс Так, лаяльчик прогрелся Начнем припаиваться заводил теперь желтый с красной полосой у нас общий можно концевики посадить Я просто сейчас в данный момент нет концевиков можно и так обойтись они все равно будут закрыты сниматься не будут так теперь зачистим заводим эти два провода Нагрузки тут не будет никакой. Это, правда, да. Сигнал будет вот, подавать на закрытие и открытие зеркал. Зверь находится стан двери. Вот, все держится, все прекрасненько. Теперь берем блок управления зеркалами. Так, просовываем туда провода ну, в отверстие, которое ты так, так, и вот так. Теперь Укладываем Так, все уселось Можно собирать Так, собираем в обратном порядке Устанавливаем кнопочки Так, ставим Саморезы и закручиваем И на этом все, в принципе сейчас изолентой немножко культуру, чтобы было красиво, и можно устанавливать обратно на дверь. Ну вот такая вот кнопочка сексуальная получилась. Итак, возвращаемся к машине. То, что нам нужно теперь сделать, это найти плюс постоянный, который здесь есть всегда. Так, вот у нас есть плюс. Ну, я думаю, все-таки плюс лучше взять оттуда же, где запитан вот этот вот блок. Так, это значит вот отсюда. Так. Вот он наш плюсик. Теперь желтый с красной полосой у нас пойдет на плюс, вот так. А вот эти два провода, они будут цепляться к белому и серому, которые мы в прошлый раз оставили для подключения именно на закрытие и открытие. Так, примерно. Вот так достаточно будет, значит, цепляем. Где? Так. Вот так достаточно будет, значит, цепляем плюс на общий. Так. И можно его сразу и заизолировать. Потому что он все равно у нас общий, и он обязательно должен плюсовым. Проверка не нужна, не требуется. Так. А серый и белый мы зацепим на оранжевый и оранжево-белый. Так, примерно вот так и вот так. Это все лишнее. Так, зачистим. Ну, по большому счету разницы нет в какую сторону, какой провод какому лепить. Он и так будет работать, и так будет работать. Просто может в обратную сторону. Поэтому, чтобы было удобнее, я проверю сразу же. При подключении, в какую сторону он у нас срабатывает. Сложить, разложить. Вот она попал четко то есть складываем внутрь раскладываем наружу все логично и само собой разумеется так значит что нам нужно теперь заизолировать скрутить покрепче заизолировать и с этим покончили все остальное у нас осталось неизменно прикрепим теперь чтобы не болталось и собираем дверную карту доработка осуществлена ставим все разъемы на свои места ничего не забываем если вам понравилось видео ставьте лайк я постараюсь больше не разбивать видео на две части потому что говорят это неудобно в общем, всем удачи, лайк, подписка, комментарий.